О, как ты права, гроз бояться не стоит, а слезы пустяк. Их ветер развеет, и в ливне любви от дыхания пиона душой полевою тебя вновь согреет. Кто может судить, тот любить не умеет, а тот, кто судим, никогда не осудит. Волнение свое не пугайся, не стоит, кто верит в тебя никогда не забудет. Но если бы только я владела, как словом в рифме, кистью нежной, я бы своей рукой мятежной тебя в портрет запечатлела, и вмешивая безупречное величие статной королевы всю кротость непорочной девы, что мир пленяет ежевечно, чтобы подверг твой лик у блаженства смиряющихся серые тени. И души отдавались пению, ах, Юля, ты в совершенство. Ты, Юлька, можешь быть милашкой и болтушкой, А можешь быть скромняшкой, хохотушкой, Легка, воздушно, радужно всегда, Недаром, посетом всем родня. Вечный ребенок, иначе не скажешь, Порхаешь, радуешься, этим ты живешь. Хочу все знать, и любопытство ради Читаешь, пишешь, людям раздаешь Пытливый ум. Искатель по натуре, мозги все время в состоянии физкультуры, и видом Богом роль тебе дана быть эрудитом, и всему ты голова».